Мой цвет настроения желтый. Сам. Эй, эй, эй, эй. Эй, мой цвет настроения желтый. Цвет настроения желтый. Мой цвет настроения желтый. Цвет настроения желтый. Цвет настроения желтый. С тем, как сидеть раз как наполненный. Она на желтом деле. Она так чувствует себя богиней. Я выходя из дома, выбрал данную кэп. И все мои сучки любят желтый цвет. Все мои машины строго желтый цвет. И вся моя баннель любит желтый цвет. Я выбираю кабини. Я не против султана, но кто мне даст ему бабки? Розовый компет, дешевые шины. У ай проскачу, как будто птица. Окей, окей, окей. Я люблю зеленый, я купюры. Окей, окей, окей. Одеты не сильно, не сильно, не значит, что дешево. Вот это и дорого. куда-то засяду вопрос подспорный. Но сегодня мой цвет настроения желтый. цвет настроения желтый. цвет настроения желтый. Мой цвет настроения желтый. Цвет настроения желтый. Цвет настроения желтый. Все как на полный, Она на желтом деле Она почувствует чувствует себя богиней Твоя мама на моем сиденье Папа тоже тут и даже бомжи средств Тофиг не посчитает все мои киллы Полов не осочетает все мои поды Зайка моя, я твой зайчик, голос мой под кайфом Да я зажженный мерзавец, но играю самик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 Чувствует себя о Богиней. Богиня. Цвет настроения желтый. С тем, так синтероспит, как на полный. Как на полной. Она на желтом деле. Она так чувствует себя о Мы ну, цвет настроения желтый. Цвет настроения желтый.